Я всех приветствую на своем канале. Продолжаю собирать биткоин с на экране Adviews. Вот у меня есть обзор вот на моем кране. А сегодня я покажу именно конкретно, как это делается. То есть здесь общий обзор, а сегодня я покажу, как именно зарабатывать здесь. То есть, когда вы зарегистрируетесь то вам откроется ваш аккаунт вот в таком виде вот. Благодаря моим рефералам у меня сегодня набралось 74 Сатоши Минималка здесь не показывает Здесь минималка 50 сатошей Вот уже несколько раз я выводила отсюда как видите и сегодня показываю как здесь зарабатывать сначала нажимаем на видео я уже прошла вот эти все ссылочки теперь нажимаю на последнюю как видите у меня побежала полоска я не робот Мосты нажимаем там, где здесь мосты. Подтвердить. Submit. И закрываем эту вкладку. Все. И потом переходим на следующую. Так как у меня уже здесь все пройдено, то я уже больше никуда нажимать не буду. Следующий вариант заработка это Surf Add. Здесь я также специально оставила вот две две ссылки, чтобы показать, как это делается. Нажимаете на ссылку. У вас должно появиться слово Go. Нажимаете на слово Go. И вверху у вас пошел таймер. Вверху. Таймер всего лишь несколько секунд. Появился ноль. Нажимаете на открывшуюся ссылку. Я не робот. Здесь надо указать автобусы подтвердить саммит и здесь видите я ничего больше не нажимаю она э, сам сайт переходит на следующую ссылку вы хотите нажимать хотите нет я так делаю и опять я нажимаю на ссылку Google, как видите оно может появиться в разных местах пошел вверху таймер Таймер очень быстро проходит, все, ноль готово. я не робот, пешеходные переходы, интересно, как здесь вот так, что ли, наверное так, подтвердить, сабмен, и все, то есть я собрала с двух вариантов, вот он перешел, как видите, все собрано, по две сатоши каждый вариант дает, каждая ссылочка, и теперь я перехожу в аккаунт. И вот сюда в аккаунт. Не забудьте зайти в сеттинг и указать э, свой кошелек. Аккаунт. Теперь у меня здесь 80 сатошей. Я нажимаю на withdraw, здесь у меня вид адрес пей э, по биткоину, биткоиновский адрес. Здесь я не выбираю директ я выбираю «FaucetPay». Сумма у меня уже стоит по определению. Здесь надо ваш пароль от этого сайта. Но Я делаю вот так и так. И «Submit». Сохранять ничего не надо. И вот здесь написано, что 80 тоже было послано на мой «FaucetPay». Переходим на Fawcett PA и проверяем. Сейчас я его, как видите, у меня здесь ничего нет. Я обновляю страницу. И вот они мои 80 сатоши. Так что, платит. Сейчас я перейду обратно сюда, сделаю выход. Напоминаю, сеттинг. Напоминаю, что вот сюда надо вставить ваш биткоин-адрес. Это если вы хотите что-то здесь поменять. Все. Сабмит. А, нет, паспорт. Вот не надо было показывать. Я, потому что я здесь ничего не хочу менять все так Ну, это, это они пишут у меня правильно был вставлен logout вот я вышла отсюда. То есть я вам показала, что платят и платят хорошо, и уже давно платит. И показала, как здесь зарабатывать. На этом, ребята, все. Желаю вам, конечно, крепкого здоровья и больших заработков.